Привет, народ! Вещает Антон. За последние несколько лет роботы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они убираются в квартирах, служат для военных целей, помогают в медицине и выполняют массу других задач за человека. Сегодня я вам расскажу о самых впечатляющих проектах. Такого вы еще не видели. А пока мы не начали, скорее проверяйте лайк под роликом и подписку на канал. Для вас это два клика, а для меня мотивация на скорейший выпуск нового интересного контента. А также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Ну а теперь присаживайтесь поудобней и погнали! Не знаю, как это работает у вас, но лично я, когда речь заходит о роботах, сразу представляю себе огромную такую машину размером с двухэтажный дом. Хотя, что я вам рассказываю? Давайте лучше Покажу. Это Метод 2, один из самых больших пилотируемых роботов в мире. Его дизайнером, кстати, является Виталий Булгаров, идеи которого были также реализованы в фильме «Трансформеры». Габариты Метод 2 составляют 4 метра в высоту, а также полторы тонны весом. Управляет им человек в специальной кабине, расположенной на уровне торса. Над созданием этой громадины трудилось около 30 инженеров. Робот умеет шевелить руками, а также делать маленькие шашки. В движении его приводит сложная система, включающая в себя 56 электромоторов 9 разных типов. Каждый из них обладает небольшой задержкой, которая суммируется. Многие люди отказываются от домашних животных только из-за того, что боятся ответственности. Я их очень хорошо в этом понимаю. Взять в пример даже ту же собаку. Ей, как и человеку, нужна забота, внимание, любовь, частые прогулки, посещение ветеринарной клиники, правильное питание. А это все отнимает, ой, как много времени, сил, да и денег. И, наверное, все же лучше отказаться от этой идеи, если вы понимаете, что не сможете обеспечить питомцу все необходимые условия. В этом случае некой заменой может послужить робот. Да, робот. И это не простая машина, а робот, собака Boston Dynamics Spot. Он умеет передвигаться по неровной местности, подниматься по лестнице, обходить препятствия и даже открывать двери. Его максимальная скорость движения достигает 1,6 метров в секунду. Управлять им можно как определенными голосовыми командами, так и с помощью пульта. Ладно, признаться честно, собаку он все же не заменит. Такой робот был создан для перевозки грузов, сбора информации в различных отраслях промышленности, а также для работы в опасных местах. Кроме того, спот может применяться для обнаружения радиации в местах катастроф, доставки лекарств и продуктов, а также для виртуального обследования заболевших. Ух ты ж, ничего себе! Народ, а это роборыбы! Выглядит они реально стремновато, как будто пираньи, добавленная графика из некачественных фильмов ужасов. Но, как оказывается, это корейцы постарались и создали мира, именно так зовутся эти мутанты. Иначе я их назвать не могу. Это вам не маленькие золотые рыбки, плавающие в домашнем аквариуме. Самая миниатюрная рыба здесь достигает длины 35 сантиметров, привязив в 1,3 килограмма. Но есть в них и что-то интересное. Например, робо-рыба реагирует на человеческий голос и даже выполняет команды. Она способна подражать естественным движениям животных благодаря сервоприводам, расположенным в центральном и хвостовом суставах. Более того, робо-рыбы могут имитировать до 50 алгоритмов плавания, типичных для конкретных видов. Например, они способны двигаться медленно с довольно высокой амплитудой колебания тела, как это делают угреобразные, или активно использовать хвостовой плавник практически не двигая остальное тело, как кузовковые. По заявлению производителя, скорость передвижения миру достигает 2,5 метра в секунду. Вас, возможно, это удивит, но в мире роботехники существуют даже представители пернатых. И вот вам пример. Это Bionic Swift – бионический робот, способный летать. Он обладает искусственными перьями, а для ориентации в воздухе использует GPS. Внешне робоптица напоминает обычного голубя. При ее создании использовались сверхлегкие материалы, благодаря чему удалось имитировать полет живой птицы. Кроме того, Бионик Свифт довольно ловко маневрирует в помещении. Нет, ну вы только полюбуйтесь, какой милый паучок. Да, паучок, а что? Как можно не любить этих чудных созданий? Эх, вот бы мне подарили такого питомца, и... Я бы с большим удовольствием вернул этот подарок обратно. Потому что выглядит он, мягко говоря, жутковато. Но я вас с ним познакомлю. Это робот-тарантул, выпущенный компанией Robobactics. Он обязательно придется по душе фанатам роботехники и технологии 3D-печати. В разные части паучка установлено 26 сервомоторов. Работая в тандеме, они позволяют добиться реалистичного поведения животного. За управление движением тела и ходьбой отвечает программная оболочка, разработанная той же компанией, что и робот. Так, собака у нас уже была, теперь самое время показать вам кота. Он уже выглядит более-менее привычно, а то все эти железяки меня по правде пугают. Зовут котика Некоро. Подобно настоящему животному, он умеет мурчать, когда его гладят, жмурить глаза, растягивать и сжимать лапы, поднимать уши, выражать свои чувства, вроде удивления, а также издавать до 48 кошачьих звуков. Кроме того, котик получился очень мягким. Вот это я понимаю, нежная и очень милая игрушка, которая зайдет любому. Что ж, радость моя продолжалась недолго. И вот вам, пожалуйста, робот-муравей. И вот что с ним делать, непонятно. Ну ладно, давайте расскажу поподробнее. Выглядят и двигаются они, на мое удивление, как настоящие насекомые. Более того, подобно муравьям, они стараются держаться друг друга. Bionic Ants координирует свои действия и движения. Каждый из них принимает решения самостоятельно, но при этом всегда подчиняется общей цели. Что касаемо размеров, то такие в кавычках крошки имеют длину 13,5 сантиметров. Работают от батареи и даже могут подзаряжаться, используя металлические усики. В голове у роба-муравья установлены камеры, а в районе брюшка – оптические датчики. А вот следующий робот придется мне по душе. Да и не только мне, я уверен. Это Бамблби. Как же я его, блин, обожаю. И Трансформеры. Это, по-моему, единственный фильм, который я готов пересматривать по сотому кругу. В отличие от всех этих железяк, которые пугают лишь одним своим видом, Бамблби смотрится очень круто. Мало того, что выглядит он реалистично, так еще и может развлечь толпу клевым танцем. Думаю, у этого автобота огромная база фанатов, состоящая не только из детишек. Но очаровашка же, скажите... На очереди у нас робот-стрекоза, который называется Бионикоптер. Создатели решили сделать его куда больше, даже чем самая большая стрекоза в мире. Размах крыльев робота составляет аж 70 сантиметров, при длине в 48. У такой стрекозы в качестве каркаса выступает углеродное волокно, которое также обтянули специальной мембраной из полиэстера. В качестве материала корпуса были выбраны алюминий, полиамид и термополимер. Из-за этого стрекоза имеет столь низкий вес, всего 175 грамм. При этом не думайте, что игрушка, а хотя у меня так ее назвать даже язык не поворачивается, что стрекоза ни на что особенное не способна. Она, как и ее биологический собрат, может совершать маневры во всех направлениях, зависать на месте и парить в воздухе, не взмахивая крыльями. А впрочем, вы все видите сами. Следующий робот на сегодня называется Атлас. И нет, он совсем не помогает вам найти дорогу по карте. Это своего рода робот-трюкач, который запрограммировали таким образом, чтобы он максимально точно считывал всю информацию перед собой так, как вы сейчас считываете с экрана телефона или со своего монитора. Таким образом, Атлас просчитывает возможные маневры и грамотно распределяет вес тела. Такой результат обеспечивается не только ПО и элементами управления, но и конструкцией робота. Самой важной деталью в ней является очень компактный гидравлический силовой агрегат массой всего 5 килограмм и мощностью 5 киловатт. В нем установлены электродвигатель, насос, резервуар, аккумулятор, несколько фильтров, электроника и система охлаждения. А это я еще не говорил о конструкции самого корпуса и в особенности ног. Там отдельная длинная история. Лучше просто зацените, что этот красавчик может. В наше время существует много красивых роботов, построенных на базе птиц. Но вряд ли кто-то станет спорить с тем, что самыми грациозными и красивыми из всех них являются бабочки. Именно такую модель мы сейчас с вами и рассмотрим. Она полностью автономна и может летать разными способами по разным маршрутам, благодаря наличию двух крыльев с независимым управлением. Также по периметру малютки расположили ряд инфракрасных камер, которые отвечают за безопасность полета. Весит такое чудо каких-то 32 грамма. Частота его взмахов крыла составляет около двух раз в секунду. Таким образом, скорость полета подобной бабочки – 2,5 метра в секунду. При этом длится это может вплоть до 15 минут. Крылья робота-бабочки изготовлены из тончайших прутьев из углеродистого волокна. А затянуты они еще более тонкой, но чрезвычайно прочной и упругой конденсаторной пленкой, окрашенной в характерный голубой цвет. В общем, работа реально филигранная и стоящая внимания, согласитесь? Вы когда-нибудь слышали о роботизированных змеях? Да-да, и такое люди тоже придумали. Причем вот вам сходу интересный факт. Прикиньте, изначально проект создавался для того, чтобы эти самые змеи попадали в труднодоступные места человеческого тела без разрезов, что может привести к сокращению времени восстановления пациента после операции. Короче, ужас, если представить это в реале. Та змейка, что сегодня у нас в выпуске, была запрограммирована на максимально приближенное к реальному поведению настоящего присмыкающегося. Она имеет в своей голове более 10 основных походок, множество сенсоров и датчиков. Все они позволяют ей не только правдоподобно передвигаться по земле, но и взбираться под деревьям и преодолевать препятствия. Признаться честно, я даже немного подзалип, когда наблюдал за роботом в действии. А у вас нет такого? Смотрели фильм «Трансформеры»? Хотя тут это не столь важно. Смотрели, не смотрели, в любом случае имеете представление о том, какие там действовали роботы. Так вот, ребята из Китая придумали настолько крутую идею, что шансов на ее реализацию в моей голове было буквально ноль. Однако каким-то чудом им удалось воплотить всю задумку в жизнь. В итоге получился следующий 18-метровый робот, на строительство которого ушло более года. Его же будто бы взяли прямо из фильма, вот правда. Еще эти спецэффекты... Бррр. Самое интересное в данном проекте то, что он не только очень красивый, но и полностью рабочий. То есть робот реально способен двигаться, наклоняться, поворачивать головой и так далее. С ума сойти. Наши друзья из Германии представили своего нового роботизированного пингвина, который может использовать встроенные механические ласты для быстрой ориентации в воде. Также, если заполнить его оболочку гелием, то пингвин даже будет плавать по воздуху. Кроме того, все модели имеют 3D-гидролокатор, необходимый для анализа внешней среды и избегания случайных столкновений со стенами или чем-нибудь еще. При этом, хоть пингвин и является роботом, он плавает так же изящно, как и настоящий. Это стало возможным из-за встроенных стекловолокнистых стержней, контролирующих все тело устройства потрясающая работа ничего не скажешь честно признаться когда я впервые увидел следующего робота я вообще подумал что это настоящий динозавр в моей голове сразу случился диссонанс я не понимал как это возможно короче это как вы поняли машина которая скрывается под обалденной кожей или я даже не знаю чем динозавра робот очень реалистично двигается как в процессе ходьбы так и когда просто стоит на месте все его действия, начиная от головы, заканчивая отдельной ножкой, будто бы осознаны и выглядят реально завораживающе. Потрясающее зрелище, особенно в рамках шоу в зоопарке. Нет, ну правда, вы только посмотрите, его, блин, еще и кормят. Может, он все-таки настоящий? Ну а это тот самый случай, когда родители могут избавить своего ребенка от постоянных походов гулять с питомцем, ранних пробуждений и иных рутинных дел, являющихся обязательством для тех, кто приручил собаку. Всего лишь нужно купить вот этого робота от Sony под названием Aibo. Хотя я так сказал всего лишь. Робот, между прочим, более 400 тысяч рублей стоит. Но давайте лучше о хорошем. Рассмотрим его возможности. Что ж, каждая такая модель собачки формирует свой индивидуальный характер в процессе общения и взаимодействия с владельцем, что означает, что двух одинаковых роботов щенков не существует. Двигает конечностями песик тоже как настоящий, сенсоров и датчиков здесь просто завались. Более того, его даже можно научить своим трюкам, а еще при желании он может стать вашей селфи-камерой и сделать необходимые семейные снимки в высоком качестве. Правда, полной батарейки хватает лишь на 2 часа активности, Но, думаю, как раз за это время каждый ребенок успеет вдоволь играться.